Открыть дизайн. Выбираем сохраненный дизайн. Открыть. Выделяем. Еще раз щелкаем. И за маркер поворачиваем на 90 градусов. Задаем нулевые координаты. Нолик. Нолик. Клавиша Enter. А также размер по ширине. Например 120 миллиметров. Клавиша 0. Включаем объемный просмотр. Задаем длину строчек 12 миллиметров. Сохраняем дизайн в формате GIF. Выбираем экспорт. Флешка. Сохранить. Под оригинальным именем. Желательно, чтобы имя не содержало русские буквы. Сохранить. Так как картон. Пяльца не заправить. То мы вынимаем внутреннее кольцо. Наружное кольцо закручиваем плотно. И наносим колечки из двустороннего скотча. С помощью этих колечек будем картон крепить к пяльцам. Пяльца с наклеенным картоном заправляем. Выставляем минимальную скорость и вышиваем стандартным образом. Так как вышивка примерная, то клюв красным цветом я не выполнял. Если вышивка недостаточно контрастная, вы можете повторить ее второй раз, третий раз, четвертый, до получения нужного результата. Учитывая, что вышивальные машины имеют высокую точность, проколы будут выполняться в те же места.